Да вы на красных бежите, елки паук. Слушай да. всего, Это как Гейки сказал, блин, вот если два человека, вот обязательно один потянет в одну сторону, а второй потянет в другую. И они будут стоять в раскоряку. Прям перед твоим капотом. Пока ты не отормозишься, полностью. Ну бежите, добегайте до конца. Чего дергаться А схватил бы вон так, сейчас я бы был виноват.